Приветствую всех подписчиков гостимого канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю действовать с вами информацией. Друзья, вспоминаем старый добрый проект Джупик. Это матричный проект. Проект шикарен, замечательный. Кто не знает здесь, стать успешным за четыре легких действия. Регистрация, активация, заработок и вывод денег. Значит, здесь статистика. Дни проекту 573 дня. Регистрации 275 тысяч 866 регистраций. И активации более 192 тысяч. И уже заработано более 12 миллионов рублей. Для старта нужно всего 50 рублей. Значит. Здесь контакт администратор, молодец администратор, редко такие администраторы попадаются, но слов нет. Вот проект работает уже более года, значит, что вот здесь друзья маркетинг. Ну регистрация здесь не простейшая, у меня на YouTube канале есть видео. Здесь уход минимальный от 50 рублей, значит, и это матричный проект. А в матвичный проект, конечно, желательно приглашать стол первый с первого партнера. Вот первый партнер к вам стал 40 рублей на вывод со второго партнера 40 рублей на второй стол со второго второй стол с первого партнера Сорок рублей на вывод с остальных 120 рублей на третий стол, третий стол с первых двух партнеров 120 рублей на вывод с остальных 720 на четвертый стол, и здесь уже пойдет, конечно, супер, значит. С первого партнера, вот первый партнер к вам стал 720 рублей на клонов первый стол. Это итого 18 клонов. И с остальных уже, с каждого 720, 720, 720, это уже на вывод идет. Итого 10800 рублей. Согласитесь, неплохо. Проект работает. Проект платит. Я на днях вывела. На остальные матрицы все то же самое, только уже цены выше. На днях я вывела 1000 рублей. Значит, здесь у нас есть видео, можно посмотреть. Сейчас загрузится у меня. Вот обзор аккаунта и вывод денег. Обзор марки И эти видео вы можете скачать, залить себе на YouTube и, естественно, приглашать. Вот, грузит у меня так. Вот эти вот видео они. Сейчас грузится. Проект джубик заработал 2500. Вот. Одно видео, второе видео. Вот. У меня заработано было 12135 рублей. Вывела я уже 9 9765 рублей. И рефералов у меня 47. Но не все они активны, конечно. Значит, здесь инструкция. Это я для новичков, как бы показываю. А кто здесь зарегистрирован? Заходите. Проверяйте баланс, выводите, приглашайте. Проект замечательный. Я вывела 1000 рублей, и у меня уже на балансе 720 рублей. Так как я за 50 рублей уже в четвертом столе, естественно. Сейчас я вам покажу выплату. А, подождите, ребятки. Пополнить, вывести. Я выводить не буду, я вам просто покажу статистику свою. Вот журнал финансовых операций. И я выводила вот первого числа. Я ставила на вывод 1035 рублей. Ну с учетом комиссии. Вот. 1025 рублей. Второго числа вывод обрабатывается в ручном режиме. Админ заходит на сайт смотрит, кто ставит на вывод и выплачивает 2 -го 07 -го плюс 1025 рублей. И комментарий Джубик. Не стыдно проект, конечно, приглашать. И вот у меня 4 -го 07 -го плюс 720 рублей. Заработок. Площадка 54 стол. Как я уже сказала, очередь двигается. Далее у меня заработок идет 40 рублей. Это стол номер 2, площадка. Потом опять 720. Четвёртый стол, 40 рублей. Первый стол. Опять тут вот первый стол, первый, первый. В общем, ну, здесь вот 5 рублей реферальные. И опять 40 рублей. Первый стол, ну, вот как-то так. Вот площадка за 50 рублей конечно она быстрее двигается вот это у меня клоны друзья тут куплены видим да сколько много и вот моя первый стол у меня закрыт второй стол закрыт третий закрыт и вот я в четвертом столе и вот Первый человек ко мне встал, четвертый стол, 720 ушло на клоны, а остальные люди встают, да, очередь двигается. Это 720 рублей, 720. Видим, да, и вот девочка встала ко мне, 720 рублей мне капнуло. Еще вот сюда встанет человек. Плюс 720 рублей и так далее. Плюс еще клоны, друзья. Тут вот тоже первый стол закрыт. Второй стол закрыт. Вот третий стол будет закрываться. Вот. И вот здесь можно также следующий посмотреть. Тоже первый стол закрыт. Все работает, все платит. Проект шикарен. Конечно, я приглашаю вас присоединиться к проекту. Также не забываем, напоминаю еще раз, что это матричный проект. И матричный проект нужно, конечно же, приглашать. 50 рублей не такой уж не такие большие деньги. У меня 47 рефералов. Сейчас кликну рефералы. Здесь вот баннеры находятся. Вот. Сейчас. Так, всего 47 активных, 31 и неактивных 16. Если вот, вот эти люди, 16 человек, закинули, да, зашли на 50 рублей, они уже давно в плюсе были. Не то, что в плюсе, в плюсе. Вот. Потому что проект шикарен. Ну, слов нет, конечно. Я очень довольна проектом. Ну, в принципе, на этом все. Кто здесь зарегистрирован, вспоминаем. Заходим, проверяем баланс. Приглашаем, выводим. На аккаунт здесь нет. Заходите, приглашайте. Как я уже сказала, можно видео скачать. Как бы. И тем самым залить себе на YouTube. Выложить в социальные сети. И приглашать новых партнеров.